Ну я понял, видеорекодер это классный, ну, в общем-то, сервис. Можно 4 часа 30 минут снимать. Но они будут столько долго снимать. У меня тут все, короче, показано. Вы, ребята, сами смотрите, что где здесь. На свет смотрите. И просто вы поймете, кто такой есть русский царь. Я просто буду знать, что видео снимается. Все. И видео идет. И я хотя бы предполагаю, что у меня, может быть, в будущем услышат, что русский царь это русский царь. Но не обязательно я, это может быть и Путин, кто угодно это может быть. Только люди, вы, пожалуйста, верьте мне и все. Люди должны мне верить и доверять. И тогда не будет просто жить легко. ла ла ла ла ла ла, -ла. Жить легко только научи жить людей они будут жить по-своему жить и по-новому будет будем жить и по-новому будем жить по-новому Могу компьютер залить водой. Водой могу все залить. Я могу весь интернет выключить. В Москве последним временем я выключаю интернет через людей, через сердца. Опа. И каждый ждет появления моего канала. Где? В Ютубе. В Ютубе меня много можно найти. Я там 100 роликов. Целых 100. Сегодня юбилей был. 100 роликов. Сейчас посмотрим, что мне пришло на Ютуб. Видео видеорекодер запись идет пускай идет Я надеюсь все это потом можно будет сохранить Да ты что столько времени придет на обработку потом три часа загрузить это ж можно реально за загружает такие видео ухо это будет 3 4 часовая запись -мо. вы такого никогда еще не видели это будет рекордная по продолжительности запись хотя бы час надо записать Я люблю ставить рекорды. Я даже свет для этого включу. Но свет сейчас включать нельзя, сейчас уже все спят. Вот когда выключат свет на улице, я тоже свет выключу. На улице еще свет горит. Еще три сообщения пришло читаем опа зашли читаем и многие люди живут best куб подборка лучших куб июль 2018 в июле 2018 был дома сейчас посмотрим подборочку дух попадди русский царь сейчас посмотрим что мне люди прислали какие мне Сообщение присылаю. Алекс Скелла. Оставил комментарий. Русский царь. Последнее расшифруй. А что расшифровать? Я просто не помню, что я писал. Давай посмотрим другое. Новости: как быстро все произойдет. Выпуск номер 33. Вера, Вера 77. Хороший канал, ребята. Рекомендую подписывайтесь на канал Вера77. Найдите в Ютубе Вера77. Там все написано, короче. Что, как, что быстро все пройдет. Новости. Короче. Там это православный канал новостей. Православный канал новостей. Почему бы не подписаться на такой канал? Я этот голос этого еврея, короче. Ну, это евреи. Ну, понятное дело, видно, что еврей. ну что евреев, не взять. Евреи тоже люди. Почему вы их ненавидите, я это не понимаю. Это такие же люди, как и мы, у них ничего странного нет. Две руки ноги гигалах плечах есть. А вы все евреи, жды, жды. Блять. А русские, москали, москали. Так что я тоже русский царь. Так что, блять, у меня отец еврей. И шестого. Ебать. Это что? Все евреи, блять, падлы, галючки, конченые твари. Да я в этом не сомневаюсь, мне нужно знать, кто я такой, я просто русский царь и все. Мне ничего не надо доказывать, я сам все докажу. Я выключаю видео, вы знаете, кто я такой. Меня легко найти в интернете, вот пожалуйста, ищите. Ищите вашего царя, русского царя. Все, 6 минут договорил. Видео всего 6 минут. У Сейчас я его выключу, ребята, подождите, я выключать. Хопа.